Добрый день, дорогие друзья, с вами Марина Демидова и в этом коротком видео я познакомлю вас с компанией Pride International, приложением Прорыв. Что же такое Pride International и кто его основатель? Основателем является Артем Нестеренко, это молодой человек, который уже 10 лет занимается предпринимательством и за три года сумел создать сеть через интернет в 110 тысяч человек в 11 странах мира. Он написал множество книг, а также автор большого количества программ, которые помогали людям создавать результаты через интернет. И в один прекрасный день этот человек подумал, что те тренинги и те чемпионаты, которые он проводил через интернет, получили большой отклик от людей, которые их проходили, и большое количество положительной информации человек получал за время прохождения этих чемпионатов и тренингов. И тогда Артем решил, что было бы здорово, чтобы большее количество людей узнали о том, как можно изменить свое мышление благодаря ежедневному маленькому шажочку к успеху, такому маленькому прорыву к себе настоящему. И поэтому приложение компании Pride International так и называется «Прорыв». Компания Pride International зарегистрирована в Лондоне и является официальной совершенно чистой компанией для того, чтобы заниматься MLM-бизнесом. Все документы здесь представлены а, в этом видео, а также есть на сайте компании. Все платежные системы, которые работают с компанией Pride International, действуют различными моментами, удобные для оплаты совершенно в любой стране. Это может быть и e payments, это могут быть любые карты, которые могут быть удобными в той стране, где вы проживаете. Регистрация в приложении «Прорыв» занимает меньше минуты, всего 37 секунд. Очень просто скачать бесплатное приложение «Прорыв» в Google Play или App Store. И по ссылке, которую вам дал человек, который вас пригласил в эту игровую площадку, вы сможете пройти и быстро зарегистрироваться. В течение четырех дней вы можете пройти четыре бесплатных урока по играм, о которых я сегодня расскажу. Уже через полторы секунды вы встаете в бинарное дерево и можете видеть все игры, которые есть на этой площадке, всего за 100 долларов. А те игры, которые находятся в приложении «Прорыв» и будут еще дополнительно разрабатываться, они направлены на то, чтобы воспитать у человека правильные привычки, которые ведут его к успеху. Это забота о себе, как внутренней, так и внешней красоты. Это забота о том, как правильно выстраивать отношения с окружающим миром и, опять же, собой. И это работа над собой путем приобретения привычек таким, например, направлением, как изучение иностранных языков, работа в социальных сетях и многое-многое другое. Также разработано приложение My Meditation, которое позволит вам в коротчайшие сроки изменить свое состояние и сбалансировать его. Ну, мало ли что бывает в жизни, иногда бывают эмоции, переполняют нас через край, как положительные, так и негативные. И иногда человек просто не знает, что с этим делать. My Meditation вам просто нужно выбрать режим. В какой период времени вы хотели бы сбалансировать свое внутреннее состояние через пять минут или через полчаса? Или, может быть, вы хотите принять душ и в этот момент помедитировать? В приложении прорыв есть несколько фильтров, которые помогают нам сориентироваться очень быстро по важным для нас вопросам. Например, нам необходимо найти участника. Мы можем найти по фамилии любого участника в приложении в закрытый социальной сети на площадке прорыв или найти необходимые отзывы, которые вам интересны по какой-либо из игр, чтобы принять решение, а надо ли вам в эту игру вписываться. франшизы компании легко продаются в любом уголке мира, где есть русскоговорящее население. а также в приоритете компании стоит что в 2019 году запустится англоязычная версия. Давайте посмотрим какие же результаты получают люди проходя эти игры. Мы сегодня будем говорить о тех играх, где у вас есть возможность бесплатно 4 дня пройти 4 урока. Итак, первая игра «Как воспитать успешного ребенка». Эта игра не только для молодых родителей, скорее всего эта игра абсолютно для всех, кто старше 18 лет. Это игра о том, как воспитать своего внутреннего ребенка к успешности, как подготовить этого внутреннего ребенка к своей успешности. Это игра о том, как влияют отношения между нами и родителями, и нами, и детьми на то, что происходит в нашей жизни. Это игра о том, как почистить ту территорию накопленных обид и груза прошлых обид которые тянутся у нас десятилетиями, а возможно даже веками, накопленные родом. И как перестать делать ту программу, которая накоплена нашим родом и запускалась многие-многие десятки лет тому назад, а вы по-прежнему выполняете эту стереотипную программу. Если немножко в глубину посмотреть наше родовое дерево, вы наверняка заметите некоторую закономерность, что... Там, допустим, у кого-то в роду чаще всего бывает, там одиночество, или кто-то остается бездетным, или кто-то постоянно разрушает браки, или кто-то теряет близкого человека в определенный период времени. Все это родовые программы. И у нас есть такой шанс все это перезаписать и дать возможность вернуться в нашу жизнь радостью и успеху, для которого, собственно, все мы рождены. Проходя эту программу в течение 25 дней, 95% прошедших эту программу видят хотя бы одно улучшение и более 50% – 2 и больше. Стало значительно понимать лучше наших детей – 52%, а значительно улучшились общение с ребенком и родственниками – 47%. Значительно меньше конфликтов с ребенком стало у четверти людей, которые прошли эту программу а появилось больше энергии для бизнеса у 35%. Люди, которые решили повторно пройти эту игру, составляют 97%. Почему же люди хотят повторно пройти эту игру? Да потому что многие, во-первых, не готовы к такой глубокой работе над собой, а многие, которые уже прошли эту игру, хотят еще больше улучшений в своей жизни, и поэтому они выбирают проходить эту игру снова и снова. Следующая игра, в которой вы можете поучаствовать 4 дня бесплатно, это «Формула счастливых отношений». Эту игру ведет очень харизматичный и замечательный лидер Алекс Алимской. У этого человека большой багаж за плечами как личного опыта, так и проведения тренинговой работы и коутинговой работы с людьми. Поэтому, проходя в течение 60 дней его игру, вы, во-первых, очень много посмеетесь, очень много нового узнаете о себе и друг о друге, улучшите свои отношения, внесете в них изюминку и задор, несмотря на то, что вы можете в отношениях быть уже несколько десятков лет. 68% говорит о том, что общение со второй половиной значительно улучшилось. 65% говорит о том, что конфликты со второй половиной значительно уменьшились или прекратились совсем. 87% дарят подарки. И 76% проводили свидания, в том числе между мужем и женой, при этом 30% более пяти раз за время этой игры. Все эти маленькие тонкости, нюансы, безусловно, улучшают наши отношения со второй половиной. И согласитесь, что сколько бы денег у нас не было, мало или много, отношения – это то мерило счастье, которым мы можем гордиться. И если у нас с вами рядом есть близкий, понимающий, любящий, заботливый человек, в принципе, мы можем уже сказать, что жизнь удалась. Поэтому формула счастливых отношений – одна из любимых игр нашего приложения. Не только женщин, но и мужчин. «Просыпайся продуктивным» – эта игра идет 100 дней. Ее ведет сам Артем Нестеренко. Я очень люблю эту игру, потому что именно она мне помогла прорваться в своих каких-то комплексах и заморочках. Именно в этой игре я поняла то, над чем мне необходимо работать. И именно эта игра позволила мне сделать экстраординарные результаты в своей жизни. А что же говорят об этом люди по статистике, по опросу? Значительно меньше стали употреблять вредной пищи 66% людей, которые проходили эту игру. И согласитесь, это огромный вклад в мир. Потому что если взять за ту цифру, которую сейчас прошли эту игру, там, допустим, 7 тысяч человек в нашем приложении, даже половина от этих 7 тысяч, согласитесь, что 3,5 тысячи здоровых людей – это уже большой вклад в мир. Поэтому я очень благодарна Артему Нестеренко за его замечательный проект «Прорыв» на площадке Pride International. Возобновили занятия спортом 56% людей, проходящих эту игру. Начали планировать день заранее 80% и стали больше зарабатывать больше половины – 73%. Почему же так происходит? Почему люди начинают делать свои экстраординарные результаты просто занимаясь игровыми приложениями в компании «Прорыв» Pride International? Следующая игра «Человек-магнит». 76% увеличили свой охват в социальных сетях из тех людей, которые проходили эту игру, 75% стало намного легче общаться с незнакомыми людьми в социальных сетях и 77% увеличили количество своего контента в соцсетях в два и более раз. Человек-магнит – это игра для людей, которые хотят получать клиентов из социальных сетей с помощью собственного бренда. Поэтому, конечно, эта игра не для всех, а только для тех, кому важно увеличение своего дохода и кто не боится строить свой бренд в социальных сетях. Но эта игра еще и как тренинг личностного роста, потому что в этой игре человек прорывается через свои комплексы и становится более свободным. Мы называем еще эту игру «Достань из себя себя настоящего». Конечно, все сферы жизни для нас очень важны. И отношения, и здоровье, и работа, и э, путешествия, и хобби – все для нас важно. Но важно также и понять, что гармоничное развитие всех этих областей – тоже очень важно. Нельзя быть успешным и говорить, что я счастлив, если у меня только все хорошо с финансами. И в то же время нельзя говорить, что я счастлив, если у меня все хорошо только с отношениями. А там, допустим, не хватает денег до зарплаты, да? Важно гармонично развиваться. Именно для этого и создана площадка прорыв. Именно поэтому она так и называется – прорыв. У нас даже есть игра такая, которая называется «Прорыв в личных финансах». Но это уже другая история, и в эту игру нельзя поиграть 4 дня подряд. Поэтому ваш выбор заключается в том, чтобы выбрать ту игру, которая решит ваш вопрос на сегодняшний день, который вас больше всего беспокоит, и сделать выбор после того, как вы 4 дня попробуете, подходит или не подходит вам это приложение. За 100 долларов вы имеете возможность играть на сегодняшний момент в 16 игровых тренингов. Здесь включено все – и английский язык, и просыпайся продуктивным, и шикарная женщина, и как разбудить красоту, и нетворкинг, и работа с социальными сетями, и много-много другого, который еще будет дополнительно внедряться в приложение «Прорыв». Согласитесь, что вкладывать на сегодняшний момент 8 долларов в месяц – это совершенный пустяк по сравнению с теми тренингами, которые мы оплачиваем и которые очень часто не приводят к результату. Почему же так бывает? И почему компания Pride International так стремительно развивается в мире? Да все просто, дорогие друзья. Дело в том, что наш мозг устроен таким образом, что когда мы начинаем играть, мы на легкости начинаем воспитывать в себе правильную привычку. Еще Роберт Киасоки сказал, мы рабы своих привычек. Измени свои привычки и изменится твоя жизнь. А как мы знаем, что меняемся мы, меняется и наше окружение. Поэтому начни с себя, начни менять свои привычки. А чтобы это тебе далось легче, тебе помощник есть. Компания Pride International со своим приложением «Прорыв». И в игровой форме, за игровые монеты, которые ты потом можешь обменять на интересные подарки, ты имеешь возможность достаточно легко Изменить свои привычки на привычки успешного человека. Поэтому, дорогие друзья, делайте свой выбор и не упускайте шанс изменить свою жизнь к лучшему. С вами была Марина Демидова. Не забудьте подписаться на мой канал, и поставить лайк этому видео и написать комментарий, что вы об этом думаете.